Так, ну что, я, говорят, в эфире, да? Говорят, что я в эфире. Okay. Итак, друзья, всем добрый день. У кого-то кто-то будет слушать записи. Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, лайф-коуч. Сегодня веду с вами вот такой эфир на тему «Почему я, Надежда Новосельская, интернет-предприниматель, коуч». Психотерапевт, которая занимается в интернет-бизнесе уже более 8, около 8 лет. Почему я выбрала еще один бизнес онлайн на путешествиях? И почему этот бизнес, который называется сетевым, у многих людей вызывает <говорит> пирамида? Я решила поделиться с вами, потому что есть много вопросов. Люди, часто получив какую-то негативную информацию о пирамидах, не понимая, что такое пирамида, к сожалению, так же, как я вела сегодня эфир, пользуются в интернете только картинками и ссылками, а больше ничего не делают, да, потому что у них установка, что интернет, фейсбук, инстаграм, это, это только для того, чтобы отправить кому-то какую-то... Там ссылочку, картинку и все. Так вот, то же самое касается бизнеса, который выбрала я. Я путешествую по миру уже лет 6, наверное, 7. Да, с того момента, как я стала заниматься в онлайн, я стала реализовать свои мечты. И как психолог, психотерапевт, я прекрасно понимала, что у тебя в голове, то у тебя будет и в реальности. Соответственно, когда я сейчас обучаю многих своих клиентов, учеников, кто сейчас слушает моих, напишите, сколько у вас было реальных желаний и как они у вас сегодня... сколько у вас было записанных желаний с помощью моих книг, тренингов, и как они у вас реализовались. Так вот, я прекрасно понимала, что... Вести бизнес в интернет и при этом путешествовать нужно как-то это совместить. Я этого очень хотела. И тут, когда ты хочешь, когда у тебя есть такое желание, да еще записано в лично рукой твоей, записано в специальной тетрадке, мне попадается информация о том, что мои коллеги проводят тренинги за границей. Я такая, о, вот тебе подсказка. И я начала думать, как мне проводить тренинги за границей параллельно зная, что люди, когда выезжают за границу, они полностью меняют свои бессознательные программы. Ну, может, это слишком, я громко заявляю полностью, но, но то, что сильно-сильно-сильно, это факт. То есть ты можешь за 5-7 дней... Да даже за три дня живой работы с сознанием и с практиками через тело, по сути, можешь поменять полностью свою программу. И дальше твоя жизнь идет другим чередом. И я это знала, я очень хорошо понимала. И я думала, так, а как я поеду, если я не знаю английский язык, например, или плохо знаю? Как это я поеду вести тренинги, если я сама боюсь дальше, чем... Югославии и он в бронежрете и в Каске больше нигде не была. Как это я поеду проводить какие-то тренинги за границу? И я вела их уже в живом формате дома в Украине, вела уже их онлайн. Но видела, как это делают другие, я себе думаю, угу". если один смог, другие могут повторить. Спасибо большое тем, кто подсоединяется. Как меня видно, слышно, пишите, пожалуйста, как меня видно, слышно. А я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт-коуч. Сегодня я делюсь с вами той информацией, которую попросили мне, меня ответить, как я решилась зайти еще в один бизнес, бизнес на путешествиях через онлайн, и при этом, что это компания сетевая. Потому что у многих людей вот тут вот сидят тараканы. Сеть – это пирамида, люди нифига не разбираются, они не хотят найти информацию, которая их будет поддерживать. Они не ищут ту информацию, которой уже зашли здоровые адекватные люди и уже строят там серьезные, дают результаты и путешествуют бесплатно и, и, и получают деньги и так далее. Люди ищут только то, что у них сидит вот их тараканчик в голове. Так вот у меня было то же самое по поводу бизнеса сетевого, потому что 90-е годы я начала так же, как и многие из вас, искала разные возможности, чтобы только выжить. Вот сейчас у нас тоже идет кризис, и вполне может быть, что люди уже не будут гнушаться любыми способами, чтобы заработать, потому что надо зарабатывать. И я, вот, реализуя свои мечты, хочу путешествовать и при этом проводить там тренинги. Первые тренинги у меня были 3-5 человек. Семь человек, росло, значит, росло количество моих тренингов, получали люди офигенные результаты, учились договариваться, учились строить отношения, обретали свою уверенность, потому что после живого тренинга в другой стране, и как вообще путешествие в разные страны, это дает огромный невероятный рост. Мы страхи убираем, мы учимся коммуницировать, мы языки изучаем, согласны? И вот так я через свои желания и цели, путешествия много, проводя 3-4 тренинга в год, я таким образом посещала многие страны. Но так как я тренер личностного развития, и я прекрасно понимаю, что кроме бизнеса, там, аренда квартир, например, там, да, кроме там, пенсии, которые у меня есть, мне выплачивают с 41 года. Спасибо большое за то, что подсоединяетесь. Ставьте лайки, смайлики, чтобы у меня, была у меня поддержка. Кроме того, что я, я прекрасно понимала, что обучая людей, убирая у них страхи и ограничения с деньгами, я отдавала себе отчет, что нужно еще иметь дополнительные источники дохода, потому что мир на месте не стоит, происходят кризисы, Э, диверсификация, говорят, да, яйца в разных корзинах, что нужно учиться управлять деньгами. Mm -hmm. То есть обучаясь, я обучала других и, и прекрасно понимала, что нужен еще какой-то один бизнес, который э, легко можно построить, умея, обладая пошаговым алгоритмом, как это можно делать через интернет. Вот как только я этого захотела, там попадается тебе информация. И мне вначале попался Попалась компания Incruzis. Кто такую компанию слышал, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Я обрадовалась, потому что уже успела попробовать, что такое круизный лайнер. Обалденная, просто крутая тема. Я встречала 18-й год в Стокгольме благодаря круизному лайнеру. Это для меня было нечто. Я плакала от радости, что я на красивом лайнере используя свою мечту, поехала отдохнуть от Новый год встретить. У меня такое было записано тоже желание. Хочу встретить Новый год в какой-то стране и, и там, на лайнере и так далее. И вот, вот у меня все было записано. И я уже знала, что такое лайнер. Я уже записала себе, что хочу кругосветное путешествие. Я записываю и вас, учу и сама пишу, что представляю себя, как я, как я значит, путешествую. Вот многие страны посещаю. И я пришла вот в этот инкрузис, я увидела качественную компанию, я изучила компанию много лет на рынке, американская компания. Я увидела лайнеры, я увидела, как идет там, насколько там выгоднее можно купить эти лайнеры круизные, чем я уже покупала в этом варианте. В обычном, когда искала через интернет. Ну, я зашла в эту компанию. Я, конечно же, с. Энтузиазным рвением начала там работать, но очень быстро почувствовала, что что-то тут не так. Ну, что не так? Во-первых, там только они лайнеры, только круизные лайнеры. А я-то путешествую не только на, по круизным лайнерам. Я-то езжу по миру и использую отели, выгодные перелеты. Я-то уже многое путешествую. И тут мне попадается другая информация. Приходит моя одна клиентка, ученица, мы с ней общаемся. И как-то мы разговаривались, я говорю, вот еще хочу зайти, вот я зашла в один значит, бизнес, вот, и строю еще компанию свою, строю сеть, потому что это партнерская сетевая компания, это партнерская программа. Чем больше ты людей привлекаешь, тем больше тебе платят, и ты пользуешься скидками. Ну То есть все просто, банально просто, надо просто разобраться. И она мне говорит, так там же вот есть еще другая компания. Я говорю, ну какая компания? Хватит мне уже этих компаний. Я уже пришла и буду работать, не буду я там туда-сюда бегать. Она говорит, ну вот все-таки изучите, посмотрите, там немного. Не Вы потратите время и изучите, но мне же некогда, как и многим из вас зайти по ссылке, изучить, посмотреть, потому что это как бы ну, не горит, да? И тут как-то мне в Фейсбуке одна женщина просто ломится со своим предложением, прям спам рассылает, но сегодня сетевики тоже, имея большие возможности сделать бизнес в интернет, поступает, в общем-то, некрасиво. Мне просто ломится спамом тебе своим предложением. Даже если бывает хорошее предложение, то не умея предложить, ты можешь только оттолкнуть. Я это знаю, как человек, который занимается коммуникациями, продажами, потому что я продаю свои продукты, других людей обучаю. Не нужно людям ничего впаривать. Нужно так преподнести материал, чтобы он соответствовал их потребностям и их желаниям. Заинтересовать людей и продуктом, и возможностями, и какие-то выгоды, чтобы человек получил, да? и, и умение быть интересным человеком, чтобы к тебе, в конце концов, пришли. Спасибо большое, что подсоединяетесь в Инстаграм, в Фейсбуке. Поставьте, пожалуйста, смайлики, сердечки, если вам полезно, видно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Благодарю вас. Это, это очень важно, когда ты выступаешь. Важна поддержка аудитории. Вот так, когда вы будете выступать, и вас также будут поддерживать. Хочешь взять – отдай. Если чего-то от людей хочешь, сначала даем это. Это баланс, вы знаете. И я все-таки нашла время. Я не поленилась, потратила где-то, наверное, час, пока я изучила разницу между Incruzis и MW AirLife. Я увидела, что в MW Air Life вместо трех человек, вместо пяти человек, как в Incruzis, там нужно пригласить три человека. Сейчас уже выгоднее, потому что ты приглашаешь два человека. Если кто-то из этих двоих уже пригласил, у тебя уже как три считается. И тебе уже компания выплачивает, платит тебе... Там, там пассивный доход идет уже после третьего человека, который пришел по твоей реферальной ссылке, пришел на площадку и пользуется услугами путешествий. Mm -hmm. Это первая выгода. Дальше. Я увидела, что если в «Инкрузис» для того, чтобы получить скидку и поехать в путешествие, нужно платить каждый месяц 100 долларов, и потом ты в конечном итоге эти доллары используешь и поедешь за 50% стоимости – ну как бы тоже выгодно, да, ты себе накапливаешь, накапливаешь, потом ты покупаешь э, за свои вот эти, за свое членство, за свое вот накопление, ты потом получаешь э, возможность за 50% купить этот круиз. Тоже классно. Новым W Air Life это есть сразу. Ты заходишь на площадку, и у тебя уже есть эта выгода. Плюс у тебя есть выгода в том, что ты там покупаешь, сейчас уже сделали аэро аэрофлот, то есть перевозки выгоднее, чем раньше было. Плюс ты покупаешь, ты можешь отели купить, и снять аренду квартиры в любом. Вот сейчас я живу в Египте, уже много лет я езжу, путешествую, вторую зиму я живу в Египте. И компания заключает договора и с частниками, и с отелями, и, и с большим количеством для человека выгодных значит, моментов, где ты можешь снять квартиру, снять дом, виллу в любой стране мира, и ты получаешь, во-первых, выгоднее цену, во-вторых, потому что ты как бы полтовой цене покупаешь на этой площадке, во-вторых, ты имеешь, там какие-то падают тебе еще бонусы, которые потом же тебе снова учитываются в цене. Плюс ко всему, компания компании MW AirLife вот уже с 20 апреля запустили магазин, в котором ты можешь за эти накопленные деньги, если, допустим, ты не путешествуешь, но ты платишь каждый месяц 100 долларов, ну, накопление себе делаешь. Если ты не поехал куда-то путешествовать, мало ли по какой причине, заболел, кризис, карантин, еще что-то. У тебя накопилось много этих долларов уже, там тысячи долларов там ты уже не один год, например, находишься. Тогда ты можешь покупать там одежду, часы, то есть брендовые вещи, которые тоже покупаются на этой платформе. Это тоже выгодно. То есть ты зашел в магазин и купил там хлеб и молоко, а там нет овощей, например, а ты хотел закупиться. И ты идешь в большой супермаркет или же покупаешь только там, одни путешествия на лайнерах, или же зашел в большой супермаркет и с выгодными, еще выгодными выгоднее условиями купил и путешествия, и отель, запланировала себе на, на перспективу и так далее дальше если ты находишься в этой компании и ты являешься членом закрытого клуба ты просто платишь каждый месяц 100 долларов и эти деньги они же тебе накапливаются я же повторяю или на твои путешествия и это отдельное путешествие то есть ты можешь в офигенную поехать путешествие где тебе предлагается там ну Просто элитный отдых. И таким образом, плюс ко всему, ты еще имеешь доступ к платформе, ну, как Booking, например, да? И тебе за, никто за это не плачет. А тут ты сам покупаешь, другим рекомендуешь. То есть ты через свой бренд, через свою активность приглашаешь людей на эту платформу. И люди покупают. И там уже 24 часа поддержка идет у людей. То есть ты купил, как вот, я знаю, сейчас многие заходят туроператоры, в эту компанию, туроператор продал какой-то тур или там, и ему этот клиент будет названивать, там, ему не так встретили, там, ему не так поселили, а здесь нет, здесь уже 24 на 7 есть поддержка. То есть продумано все до мелочей. И таких компаний будет все больше и больше, и они будут иметь очень серьезную конкуренцию, потому что люди сейчас сидят в интернете, они и раньше сидели, и сейчас сидят. И даже если кризис, даже когда кризис сейчас временный, да, он все равно рано или поздно закончится, и люди все равно будут куда-то ехать. Правда? Так вот, какой продукт можно сейчас продавать? Создавать свой коучинговый бизнес, если вы психолог-коуч. Создавать и продвигать свою страницу, монетизировать свои, свои умения, там, дизайн делать, маркет, маркетолог вы хороший, да? Вы там... Кто? Любую вашу профессию можно монетизировать. Но это время, да. В итоге вы выйдете на тот уровень, на который выходят реальные, адекватные люди, которые обучаются, да, тратят, да, пашут, да, и деньги вкладывают. Да. В итоге это бизнес. Вот я восьмой год в, в интернете, да, сейчас я уже узнаваемая, у меня уже тысячи роликов на YouTube, у меня уже... Я не помню, тысяч 20, наверное, если не больше подписчиков. Это немного, это пока немного, ну, в разных соцсетях. Но этим надо заниматься и оптимизировать, и раскручивать себя, и так далее. А вам, если вы только начинаете свой бизнес в интернете, нужно подумать, что вы будете продавать, ваши способности, ваши таланты, или уже готовый продукт, как вот сейчас я говорю про... Компанию Mw Life. Поэтому меня спросили, почему вы выбрали компанию Mw Первое. Путешествовали люди, путешествуют и будут путешествовать. Согласны? И я путешествовала, и хочу путешествовать, и буду путешествовать. Потому что, когда человек путешествует, он развивается. Он проходит дискомфорт, он походит в разную страну, он приходит в разные культуры. Там помимо удовольствия и кайфа ты получаешь какие-то дискомфорты, узнаешь правила, законы. И это тоже себя развивает. Согласны? Поэтому люди путешествовали, путешествуют и будут путешествовать. Вот почему я выбрала бизнес на путешествиях. Дальше. Если бизнес на путешествиях соответствует моему, моим ценностям, мне приятно их продавать, показывать возможности на этой платформе. И я как психолог-тренер могу людей обучить вести свой бизнес таким образом, чтобы они недолго там сидели годами, как я вот пока вышла на этот уровень, который сейчас я вышла, да, а в 10 раз уменьшить количество времени, затраченного на достижение результата, чтобы получить там 500 долларов, 1000 долларов. Я покажу, как это делается, потому что я уже знаю, как. Почему я зашла в бизнес на путешествиях? Потому что я реально понимаю, что сегодня люди ищут возможности, как выгоднее купить. Это нормально. И что сейчас в тренде? А в тренде сегодня, если вы посмотрите, погуглите, сколько денег люди тратят на свои путешествия, вы реально поймете, как трезвые люди, что этот бизнес будет расти. Всегда. И всегда, и еще раз всегда. Да, сейчас нас немножко прижали, но за это время, пока нас прижали, мы реально можем поднять, научиться выстраивать его в интернет. Почему я выбрала бизнес на путешествия и почему MWRLive? Потому что мне нравится подход руководства компании к людям. Идет постоянное усовершенствование услуг. Я сама знаю, сама занимаюсь маркетингом и знаю, как важно давать людям то, чего они хотят. Сервис, обслуживание, акции, скидки, забота. Сейчас будет приложение э, мобильное, то есть вы можете и деньги оттуда быстро выводить, и, и, и регистрироваться, и получать все известия, то есть все идет в развитии. Дальше, потому что компания американская. Это тоже для меня было показателем, потому что я в 2012 году начала заниматься инфобизнесом и знала, что тот же Андрей Барабелл, Азамат Ушанов, которые первые, по сути, привезли этот бизнес на постсоветское пространство из Америки. Америка, хотим мы или нет, идет впереди планеты всей. Поэтому, почему я выбрала этот бизнес MW AirLife, партнерский бизнес на путешествиях, Потому что я путешествую, потому что я знаю, что это готовый, качественный продукт, который не нужно создавать, там все уже есть. Там есть сайты, там есть ссылки. там Просто берешь и продвигаешь себя, и становишься рупором, своего мини-бизнеса на большой-большой платформе, в которой уже все есть. Если вы знаете, что компании, крупные компании, которые, на которых люди покупают свои, свои туры, свои отели, вы знаете, там вам особенно ничего никто не заплатит. Здесь это то, что вы продвигаете, развивая сами, обучаетесь коммуникациям, уверенности. Ищите своих любимых людей, у кого еще есть эта тема, не закрыта. да? Вы улучшаете отношения в семье, ваше здоровье улучшается, когда вы заняты чем-то классным, да, путешествуете. Вы счастливы от того, что вы что-то в этой жизни строите, что стоите. Вот почему я выбрала этот бизнес на путешествиях. Потому компания MWR Life для меня как для тренера, коуча, психолога, психотерапевта, который которая уже более семи лет проводит тренинги в интернет. Это очень важная тема, потому что я могу людям показать, как деньги зарабатывать, как свою неуверенность убрать и превратить в ее в уверенность и харизму, как учиться грамотно коммуницировать с людьми, как знакомиться с мужчинами или женщинами, потому что у многих людей тоже большие страхи. И здесь у меня тоже есть программы по улучшению качества жизни вдвоем и так далее. Вот почему я выбрала. Компанию MWR И сейчас, когда мы находимся вот временно вот в, этом, в этом периоде карантина, сейчас я пишу это видео апрель 2020, я знаю, что это видео еще будет долго крутиться в YouTube, в Facebook. И сейчас я хочу сказать, вот те, кто правильно видит, грамотно видит, вам повезло. Потому что раньше открыть бизнес такого плана это стоило несколько тысяч долларов. Сейчас у вас есть такая возможность там, за 200-300 долларов открыть себе бизнес, заниматься собой, раскручивать себя свой бренд и быть тем, кем вы хотите. Давать пользу <coughs> себе и, конечно же, пользу от вас другим людям. И кто хочет зайти в этот бизнес – и получать деньги, и прокачать свое здоровье, и научиться строить свой бренд, я в своих программах обучаю. Программы эти стоит несколько тысяч долларов. Месяц я даю бесплатно. Это уже как вы захотите, пойдете, не пойдете. В шапке профиля есть анкета. Можете заполнить ее, и я дам вам дополнительные ответы на ваши вопросы. А в Facebook будет мессенджер, по которому вы зайдете и увидите диалог с моим помощником-ботом. Такие же боты мы даем своим партнерам, помогаем им тоже подбирать людей в свой бизнес, всех подряд не берем. Те, кто боятся, те, кто тупят, те, кто выбрали быть на дне, это их выбор. Именно поэтому те, кто приходит в нашу команду, строит бизнес на путешествиях, мы помогаем делать. И такие же чат-боты, которые вы сейчас увидите тоже, по которым вы пройдете и поймете, подобный будет и у вас. Всех во благ, будьте успешны, здоровые, выбирайте уже готовое, то, что человечество давно придумано. Не надо изобретать велосипед, это уже есть. Берем и используем себя, интернет и вперед. Так, ну что, уважаемый Facebook, благодарю вас за то, что были на связи. Помните, что одну можно одним выстрелом убить всех зайцев. Прокачивая себя через интернет с помощью психотерапевта, делая себя, свою личность той настоящей, которая хочет любви, радости, денег, здоровья, Работая сейчас в интернет, прокачивая, именно прокачивая свои страхи, свои неуверенности, за время кризиса вы получите благо и ваши возможности станут намного выше. Тот, кто только наблюдает, ну это тоже ваш выбор. Я уважаю ваш выбор. Ну а я поделилась, почему я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайк-коуч. Выбрала именно этот вид деятельности, потому что мир живет в интернете. И как бы нас ни прижимало, нас уже просто лбом прижало к стенке. Я об этом постоянно говорю, но сейчас вот за меня уже мир говорит. Включайтесь, ребята, начинайте обучаться интернету и стройте свой бизнес. Пирамида, если вы так думаете, мне вас жаль. Google сейчас все знает, заходите и изучайте. И пирамида – это там, где нет продукта, услуги. И в данном случае это бизнес, возможность купить готовую мини-франшизу и быть рупором, быть хозяином этой маленького этого бизнеса, с которого вы можете превратить большой, потому что доходы здесь не ограничены. Десятки триллионов долларов тратится людьми на путешествия. Ну, об этом вы узнаете чуть детальнее, когда захотите разобраться больше и пойти в этот бизнес, который я вам прокачать себя сделать себя ярким, интересным, уверенным, чтобы вас уважали, ценили, любили, и чтобы деньги зарабатывали, и чтобы были потоки сегодняшнего дня, а не в отстающих. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, интернет-предприниматель, женщина, которая живет, радуется жизни и помогает другим то же самое делать.